Ласты усилят толчок тренированных ног Маска позволит увидеть красоты глубин И чередуя на выдох и вдох С бездной опять остаешься один на один Время придет, мы вернемся опять в города Только привычно меняя среду обитания Снова тебя поглощая, уносит вода, будто вернув на круги мироздания, а мы не ищем рода ни в жизни, ни в воде, в любую непогоду, на перекор, судьбе плевать нам на погоду, судьбе на перекор, уходим мы под воду, судьбой затея в спор, уходим. Мы под воду с судьбой затея в спор Все едины в глубинах богатством одним И загубник до боли в зубах закуси а погибших мы вечную память храним Каждый раз третий тягостный тост пригубив и баллоны на плечи друг другу опять опусти. И друг другу в глаза заглянув и поправив балласт Все обиды забыв, все поняв, всех простив Мы уходим, чтоб ждали помнили нас А мы не ищем рода ни в жизни, ни в воде В любую непогоду, на наперекор судьбе Плевать нам на погоду и на судьбу плевать Уходим мы под воду чтобы себя понять. понять Уходим мы под воду Чтобы себя понять Испытай, что почем И себя испытай Разберись, кто ты трос И судьбой он назначен Краю ведь соберись И шагни через край И попробуй на вкус Настоящей удачи Риск по нервам волною Горячей хлестнет Невесомость в объятия свои Примет тело Каждый метр глубины В кровь добавит азот Чтобы знать, где предел И стремиться к пределу А мы не ищем рода Ни в жизни, ни в воде В любую непогоду На перекор судьбе Плевать нам на погоду, Судьбе на перекор. Уходим мы под воду, Судьбой закончить спор Уходим мы под воду, Судьбой закончить спор Уходим мы под воду, Судьбой закончить спор.